Приветствую всех! В 17 уроке начального курса арабского языка мы плавно подходим к завершению изучения арабских букв, арабского алфавита. Нам остается изучить всего 6 букв, 2 из которых мы изучим в данном уроке. Речь здесь пойдет о буквах Син и Шин, так они называются в арабском языке. Поговорим об их произношении и особенностях написания, а также по традиции прочтем несколько примеров с каждой из этих букв. Что касается произношения, то мы не будем много времени уделять произношению этих букв, потому что они произносятся очень похожи на русские буквы «С» и «Ш». Соответственно, буква «Син» произносится аналогично букве «С», а буква «Шин» похожа на букву «Ш» в русском языке. Но здесь стоит иметь в виду, что буква «Шин» в арабском языке она гораздо мягче, чем русская буква «Ш». То есть, если бы... К русской букве Ш мы добавили мягкий знак. Вот такой примерно звук получается. Щ. Щин. щин. Также следует помнить произношение огласовки Фатха с Э-образностью. Например, если мы произносим букву Син с огласовкой Фатха, она читается С. С. С. Не явный в звук А. Не Са. Са. Это будет неправильно А. С неким оттенком Э. С, С. Но в то же время это не неявное звучание Э. Не С. С. Это тоже неверно. То есть нужно придерживаться такой золотой середины звучания между А и Э. То же самое касается и буквы SHIN. Давайте сразу прочтем ее согласовкой Фатха: Ше. Ше. С. И прочтем огласовки кясра вместе с этими буквами и огласовки дамма. Итак, согласовка кясра буква СИН будет звучать очень просто: Си, Си. согласовка согласовкой СУ, СУ. И буква шин согласовка кясра. SHИ, SHI. И с огласовкой замма. Шу, Шу. Обратимся к написанию буквы син. По традиции начнем с изучения отдельного положения, где буква находится в исходном виде по умолчанию, как она есть в алфавите. Буква состоит из двух маленьких округлых частей, лежащих на строке. Третья округлая часть является дополнительной, это хвостовик. Обратите внимание на три основные аспекта написания буквы син, которые нужно запомнить. Первое. Высота буквы не должна превышать половины клетки. Это очень низкая буква. Второе. Каждая полукруглая часть на строке очень маленькая. Ее высота примерно половина клетки и ширина такая же. Что касается хвостовика, это третий момент, который нужно запомнить. То этот хвостовик примерно в 2-2,5 два, в два раза больше каждого полукруга над строкой. Каждого маленького полукруга. То есть он шире, во-первых, в 2-2,5 два, в два раза. Если у нас э, маленькая круглая часть половина клетки, то хвостовик в ширину, как вы видите, гораздо больше. Примерно на клетку с лишним или на полторы клетки. И вниз под строку он может уходить на, одну, на пол клетки или на, даже на одну клетку. Это зависит от того, какой у вас почерк, как вам Удобнее писать. И что касается печатных шрифтов, то там тоже есть варианты. Какие-то печатные шрифты более глубокие имеют хвостовик. Какие-то делают менее глубокий хвостовик. В этом ничего страшного нет. Ваша задача, главная писать, чтобы визуально это легко отличалось. Чтобы у вас не сливались эти округлые части. Чтобы если вы пишете букву син, было явно видно, где у вас маленькие вот эти полукруги, а где хвостовик, чтобы визуально это все смотрелось аккуратно и пропорционально. В начальном, срединном и в конечном положении буква син пишется, мало чем отличается от отдельного положения, но ну, в начальном положении у нас есть соединение влево со следующей буквой, оно в виде соединительной линии вместо хвостовика. В срединном положении у нас есть соединение справа и слева. Соединение справа есть, если предыдущая буква соединяется влево. Тогда буква Син будет к ней присоединяться, и мы будем писать перед ней соединительную линию. После мы также ведем соединительную линию до следующей буквы. Ну и в конечном положении буква абсолютно идентична, как в отдельном положении, только есть соединение справа. Далее мы пишем саму букву и хвостовик под строку. Думаю, сложности в написании буквы син возникнуть не должно. Она пишется довольно просто. Поэтому сразу же давайте приступим к прочтению примеров. Лучше потренируемся читать слова, произносить эту букву в сочетании с другими буквами в словах. Итак, пример «бэсэ». Это глагол, означающий «целовать». БС. Обратите внимание, то, что и буква АБА, и буква СиН являются нетвердыми, обычными, и с ними э, огласовка ФАДХА звучит Э-образно. БС. То есть не баса, не баса, а БС. БС. Как я вас учил в предыдущих уроках, чтобы добиться Э-образности звучания гласного А, нам необходимо немного растянуть губы, как будто мы улыбаемся. Тогда будет естественным образом получаться вот эта «э»-образность. Следующий пример. Слово «сайдун». Это слово «час». Очень распространенное слово. Часто используется в речи, когда мы говорим о времени, спрашиваем о времени. У нас будет урок отдельный для по этой теме. Поэтому это слово нужно взять в активный словарный запас. Куда-нибудь выписать. Если вы ведете блокнот, куда вы выписываете новые слова для заучивания, то можете смело его писать. Следующее слово, где буква син показана в срединном положении, это глагол «забывать». Несия. Несия. Несия. И последний пример – это слово джинсун. Джинсун. Джинс. Означает оно пол или национальность. В зависимости от контекста. Если вы могли заметить уже из предыдущих уроков, многие слова в арабском языке имеют несколько значений. И их значение зависит от контекста, поэтому не удивляйтесь, если указаны вроде бы как вообще разные смыслы, но такое бывает, это на самом деле в арабском языке есть. Написание буквы «шин» абсолютно идентично с написанием буквы «син». Разница лишь в том, что у буквы «шин» есть три точки наверху. То есть мы как бы пишем букву «син», но ставим три точки треугольником над буквой «с», и получается буква «щин». Поэтому смысла сейчас подробно говорить о написании буквы Шин нет. Мы сразу же перейдем к прочтению примеров. Первый пример – это слово «фераучун», «фераучун», «ферауч», означает а оно «постель», ложе, «кровать». То есть что-то, на чем можно спать. Ферауш. -рощ, Ферауш. Обратите внимание на букву ⁇ ра ⁇ В арабском языке она считается твердой. И огласовка фатха ⁇ имеет О-образный оттенок. Оттенок ⁇ О ⁇ Ферауш. Ферауш. Мы э, более интенсивно ее произносим, прижимаем язык э, сильнее. Э, и получается ⁇ Ро возникает у-образное звучание. Следующее слово, где буква Шин показана в начальном положении, слово ЩЕЙН, ЩЕЙН, -он», «щей он это слово означает что-то, так и переводится, что-то, либо вещь, либо нечто. Это очень такое часто употребимое слово, оно можно сказать даже как служебное. То есть, если мы э, должны сказать ничего, мы можем сказать лящей. Лящей. То есть, что у тебя есть или какая у тебя проблема? Лящей. И также в других, во многих словосочетаниях, э, это слово используется в разных значениях. Где-то это как что-то выступает местоимением, где-то это именно как вещь, да, в смысле предметов каких-то вещей, э, личных вещей, например одежды, куда входит одежда, там предметы каких-то бытовой гигиены и так далее. Это все вещи. Ну, в принципе, как и в русском языке. Далее, в срединном положении буква показана в слове «мушкелятун». Мушкеля. Мушкеля. Означает оно «проблема». Тоже часто употребимое слово. И а, в конечном положении у нас есть слово «жейщун». женщин жейщун Джейш. Армия. войска. На этом с буквами мы разобрались и думаю, что чтобы урок не, не казался слишком легким и коротким, нам необходимо вспомнить а, тему, которую мы изучали в одних из первых уроков. Касается она артикля алифлям. И прочтение этого артикла с солнечными и лунными буквами. Давайте лишний раз потренируемся добавлять артикль к словам, к примерам. Я с вами прочту и разберу сейчас несколько примеров, которые вы видите на экране. У вас в дополнительных материалах на сайте будет файл, в котором будет более широкий список слов, к которым вы должны добавить артикль и правильно транскрибировать и правильно прочитать. То есть, если слово начинается с солнечной буквы, вы должны читать, соответственно, удвоенно эту букву с артиклем. Если с лунной буквы, тогда удвоения не будет, будет читаться артикль «Аль», как он и есть. Давайте на примерах посмотрим, чтобы вам было яснее, что нужно сделать и как потренироваться. Итак, у нас есть, допустим, слово «ИСМ», «исман». Это слово означает «имя». Вы его уже встречали. Добавим к нему артикль алифлям, и мы должны открыть таблицу, которую я вам давал в одном из предыдущих уроков, но вы можете скачать в дополнительных материалах, и к этому уроку я его также добавлю на сайте по-арабски.ру, напоминаю для тех, кто, допустим, урок будет смотреть, не заходя на сайт. Ссылку я добавлю в описании. Значит, заходите, скачиваете файл, и у вас там будет в дополнительных материалах этот список, который вы сейчас видите на экране. Так вот, по этому списку вы можете видеть два столбца, где есть лунные буквы и солнечные. Мы смотрим слово ⁇ исм ⁇ с какой буквы начинается. Начинается оно с буквы «Алиф». Значит, мы смотрим, в каком столбце находится «Алиф». Он находится в столбце с лунными буквами. Соответственно, артикль должен читаться как «Аль», и «Алиф» мы не удваиваем. То есть, мы читаем «Аль-Исму». «Аль «Аль «Аль Это слово у нас получится с артиклем, то есть, в определенном состоянии. Следующее слово «УНВАНУН». «Унванун». Оно означает адрес. Допустим, адрес проживания, адрес расположения чего-либо. Нам нужно этот адрес сказать, конкретизировать, да, сделать его в определенном состоянии. Значит, добавляем артикль алиф и получается алиунвану. Алиунвану. Алиунвану. Следующее, допустим, в другом части экрана слова. СЕРВАТУН, сервотун, СЕРВА, БОГАТСТВО. Добавим к нему артикль. Для того, чтобы понять, как мы будем читать это слово с артиклем, мы посмотрим букву СЕ. В каком столбце находится, к, каким, к какой группе она относится. Относится она к группе солнечных букв. Соответственно, при прочтении, при добавлении артикля, она должна удваиваться. И таким образом мы будем читать Эсервату, Эсервату. Слово Салемун. Мир, спокойствие. Салемун. Добавим к нему артикль. Буква Син также относится к солнечным. Соответственно, мы ее удваиваем и читаем Эсселему, Эсселему, Эсселему. Не забываем при этом про длительность звучания некоторых. Слогов. Допустим, о, о, у лигатуры лям-алиф мы знаем, что есть буква лям, а есть алиф, добавлены к ней. И над буквой лям есть фатха. Соответственно, читается этот слог протяженно ля салемун эс -салэму. И остальные примеры. Например, слово кифлюн, кифлюн, кифль, замок. Добавим артикль, получим «Аль-Кифлю». Слово «Хиятун». «Жизнь». Добавим артикль «Аль-Хияту». «Аль-Хияту». «Аль-Хият». Следующее. «Щей-ун». «Вещь», «Что-то». С артиклем «Ащей-у». «Ащей-у». Слово «тетрадь» Дефтарум, Дефтарум, дефтер с артиклем «addefterum», эд «addefter». Ad вот такой небольшой урок у нас получился. Значит, вам нужно потренироваться писать изученные буквы вместе с огласовками, а также написать изученные слова в примерах вместе с огласовками. Плюс выполнить задание, которое будет в дополнительных материалах к этому уроку. На этом я с вами прощаюсь, до встречи в следующем уроке.